Вкусный, оригинальный торт без духовки, а неожиданные гости уже на пороге, скорее смотрите рецепт, как приготовить торт на сковороде Дорояки котик. Дорояки, это популярные японские оладушки. Тесто готовится быстро и легко, вам не понадобится даже миксер, все взбивается с помощью вилки. Так как я приготовила торт на основе рецепта Дорояки, японских оладушек, то нарисовала мордочку популярного персонажа японских аниме но вы можете нарисовать персонаж из любимой сказки вашего ребенка. Начинку крем также выбирайте по своему вкусу, готовьте с удовольствием. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте необходимые для теста продукты. Яйца размешайте вилкой, добавьте сахар и ванильный сахар, размешайте, затем лед и молоко. Добавьте постепенно муку и замесите однородное, без комочков тесто. Отложите 3 столовые тесто и добавьте в него какао, в основное тесто, разрыхлитель или соду, гашенную лимонным соком. Накройте тесто и отставьте на 30 минут. Вкусняшки, подписавшимся! Холодную сковороду смажьте бумажной салфеткой, смоченной в растительном масле, Шоколадное тесто вылейте в пакетик, отрежьте маленький кончик и нарисуйте мордочку котика Дараймана. Поставьте сковороду на умеренный огонь, дождитесь, пока тесто схватится. Вылейте поверх мордочки половину белого теста и выпекайте до появления на поверхности дырочек. Переверните рояки на другую сторону и выпекайте до румяной корочки, вторая сторона выпекается намного быстрее первой, снимите со сковороды и остудите, Также поступите со оставшимся тестом. Для пропитки смешайте воду, сок половина апельсина, сахар и проварите в течение 3 минут, сироп остудите. Для крема взбейте размягченное сливочное масло и домашнюю сгущенку в пышный крем. Сиропом пропитайте оба коржа с внутренней стороны. Смажьте кремом нижний корж, накройте сверху вторым. Поставьте торт в холодильник на 30 минут. Приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. Теперь о составе нашего блюда. Мука – 120 грамм. Яйцо – 2 штуки. Сахар – 130 грамм. 80 грамм. В тесто 50 грамм, в пропитку ванильный сахар 1 столовая ложка, мед 1 столовая ложка, молоко 50 миллилитров, какао 1 столовая ложка, разрыхлитель 1 чайная ложка, вода 70 миллилитров, апельсин половина штуки, масло сливочное 50 грамм, сгущенное молоко 100 миллилитров, домашнее. Количество порций 6-8. Щелчок, клик.